Рад всех приветствовать. Рассматриваем в данном уроке очень важное понятие стейблкоинов. Являются они токенами, мы говорили отличие монет от токенов. Токен, который жестко привязан к доллару, ну в данном случае к доллару США. Это самые популярные а привязка есть привязка даже к евро. Но я даже вот сейчас и не смогу вспомнить и ни разу не использовал привязку к евро. То есть все привязывается пока, к сожалению, к доллару, может быть к счастью и это соотношение может быть реализовано несколькими методами это связь фактически это связь криптовалютного мира с реальным финансовым миром и вот эти стейблкоины очень часто используются как связующее звено вам при э, заводя деньги на биржу мы будем покупать именно стейблкоинов потому что это удобнее это выгоднее лучше купить стейблкоин а потом на бирже обменять его на нужный вам нужную вам криптомонету. так получается дешевле и проще Итак, она является по сути базовой монетой, токеном для покупки других монет. Мы будем так заводить, и это действительно удобно. Стейблкоины есть популярные, есть менее популярные. Кроме того, стейблкоин удобно для перевода средств на другую биржу. Эти токены менее волатильны, чем другие криптовалюты, ну, поскольку привязка идет к доллару, и доллар у нас все-таки, как биткоин, не может там на 10% вырасти сегодня относительно других валют, там упасть. То есть и волатильность здесь, она минимальная, связана, ну, по сути, только инфляция влияет на стейблкоин. И фиксации прибыли, она удобна для фиксации прибыли, когда у вас, ну вы, например, ну, вы инвестировали там в биткоин, биткоин очень хорошо вырос, вы хотите прибыль зафиксировать, потому что вам через два месяца вы хотите приобрести там, не знаю, квартиру в Дубае, тогда вы продаете свой биткоин, переходите фактически в, в криптодоллары, в стейблкоины и уже в них эти два-три месяца храните деньги, чтобы потом сделать соответствующую попытку покупку. Потому что если вы будете хранить биткоины, биткоин может там на 10% упасть, и вам придется еще годик подкопить на необходимую, необходимую сумму для покупки квартир. То есть вот для чего собственно, стейблкоины используются. Поэтому нужно понимать, что это такое. Какие существуют три основных типа стейблкоинов? Значит, Первый – это стейблкоины, которые мы будем использовать. Они привязаны к фиатным деньгам, к долларам. Вот один из примеров это стейблкоин USDT и привязка как осуществляется, что не выпускается там на миллион долларов выпускается стейблкоинов и миллион долларов наличных денег или высоколиквидных вексельных расписок, которые можно конвертировать в доллары в реальный, кладутся на какой-то банк на какую-то биржу и они там хранятся. Это занимается этим какая-то компания. Есть, за каждым стейблкоином стоит компания такого типа. Доллары лежат в банке как гарантия безопасности, а стейблкоины обращаются на криптовалютных биржах. И это осуществляется в соответствии, соответствие именно вот этих стейблкоинов. Привязка получается один к одному. Следующий тип это стейблкоины, которые имеют избиточное обеспечение в других криптовалютах. Вот пример такого стейблкоина это DAI. Более подробно можно по них почитать. Ну, кратко я скажу, Ну что это такое. У вас есть биткоин, у вас там есть какие-то другие криптовалюты. Вы их вносите как залог и получаете, вносите там, скажем, 150% от нужной суммы. В Нужно вам 1000 долларов, вы 1500 долларов в других криптовалютах кладете на определенную как бы протокол заводите все это математика регулируется в данном случае и получаете стейблкоин DAI который у вас привязан один к одному вы его там можете у себя хранить вы можете его там использовать для необходимых своих целей если вы этот стейблкоин через какое-то время возвращаете вы получаете обратно все свои криптомонеты которые были у вас заморожены вот так как, как работает данная процедура это второй тип и третий тип это алгоритмический стейблкоин вот сейчас пример такой USDD, один из известных. Это все регулируется математикой и по задумкам их разработчиков есть как бы некие э, стратегические запасы денег, которые и других э, криптовалют, которые обеспечивают ее стабильность в случае, если он будет отклоняться от одного доллара. И плюс должны, по идее, э, ар арбитражеры эту алгоритмическую зависимость поддерживать. Но, как показала практика, один из самых известных алгоритмических стейблкоинов, который был привязан к криптовалюте Луна, в свое время взял, да и обесценился. То есть, и все деньги, а это были огромные деньги, несколько там миллиарды, были просто сгорели у всех, все потеряли свои деньги. Почему? Потому что стейблкоин алгоритмически отвязался от э, доллара, отвязался от доллара, арбитражеры по ну не будем сейчас обсуждать, по различным причинам, не смогли поддерживать э, привязку к доллару. Были, ну я считаю, сейчас считаю, что были э, некорректные составы вот эти вот э, смарт-контракты, на основе которых фактически алгоритм, был сбой в алгоритме, недостаточно продуманный. И все это привело к тому, плюс еще в тот момент начала падать вся криптовалюта. Это привело к тому, что стейблкоин отвязался от доллара, он подешевел. И в результате чего превратился в ноль, полностью обесценился. Ну, сколько-то он там сейчас стоит, несколько центов но это слабое утешение. И многие, и я, кстати, попал тоже на это, но не так сильно. Попал вот на эту, на этот крах. После этого для меня, по крайней мере, алгоритмические стейблкоины пока закрыты. Я их, если использую, то использую с очень большой осторожностью. Даже криптовалюте вот да я где избыточное обеспечение. Тоже отношусь к осторожности, потому что это обеспечение в случае обесценивания всей криптовалюты, будет какой-то еще кризис, если она начнет падать, тоже могут а, сработать а, ликвидация. И что будет с криптовалютой Дай, ну, собственно, есть предположение, что тоже может быть не все хорошо. Я считаю, все-таки и для вас лучше использовать привязку к фиатным деньгам. Тут все просто и понятно. Доллары лежат в банке и выпущены под них монеты и их всегда можно обменять на следующем слайде я покажу покажу принцип как все это работает и стейблкоины могут выпущен в различных блокчейнах в различных сетях вы это должны понимать то есть когда вы выводите а, скрипты биржи на бирже как бы вот есть у USDT а вот доллар USDT и на бирже как бы вы не обращаете внимание в какой сети он работает то что там без разницы а вот когда вы начинаете выводить а ваш кошелек поддерживает определенную сеть. Вот здесь вот нужно а, понимать, в какую сеть вы выводите. И нужно в правильную сеть вывести. Чуть дальше подробнее все это вы поймете. Вот это основное, что нужно знать просто букоины. Теперь, а, какие существуют подкрепленные залогов фиатной валюты. Ну, самое известное у СДТ а, на сайте CoinMarketCap. Давайте еще раз CoinMarketCap сайт откроем и смотрим. Вот самая крупная uh, криптовалюта. Биткоин, эфир. И вот он, Тезар, uh, USDT. Компания тезер его выпускает. Вот он огромную капитализацию обладает. Дальше USD Coin идет, чуть поменьше. Uh, дальше идет Binance USD. И идет, ну там чуть дальше будет DAI. Вот он, DAI. Меньше у него капитализация. А uh, DAI это уже... Uh, стейблкоин, не привязанный к фиатным деньгам. Я рекомендую использовать вот три. USDT, пока на текущий момент самый удобный, Я рекомендую эту использовать. Ну, если кому-то хочется какой-то экзотики, или они много хранят, много денег будете хранить в криптовалюте, в стейблкоинах, то тогда разбить между вот этими тремя. А между Binance USD, компания Paxos за ней стоит, и USDC, компания Circle. Они гарантируют обмен на определенных биржах в определенных компаниях. Как это происходит? Смотрите, берем токен USDT. У него основная биржа это Bitfinex. Эта биржа позволяет, если вы туда заводите ну, какую-то определенную сумму, там 50 тысяч долларов заведете у SDT, вы их всегда можете обменять с небольшой комиссией обменять на фиатные деньги. То есть получить, получить за них 50 тысяч фиатных денег. И при этом вот эти токены USDT выпущенные, они сожгутся то есть они исчезнут из блокчейнов. То есть они сжигаются, как бы исчезают, и поэтому освобождаются деньги в банке, которые вы получаете на руки. А действует, кстати, и обратная процедура, когда кто-то выпускает USDT, а деньги замораживаются в банке. И, соответственно, если на бирже Кукоин USDT отвяжется от доллара, будет стоить дешевле, то, конечно. Арбитражеры будут что делать? Они будут за 95 центов покупать доллары. Это мечта же любого арбитражера. Покупает доллары дешевле. Дальше переводит на биржу Bitfinex. Оплачивая небольшие транзакционные издержки. И там получает доллары. Все, купил на 50 тысяч долларов. Чистыми там заработал. 50 дол, 500 долларов. Переводит их обратно на биржу кукуин и снова начинает покупать эти э, задешево покупать доллары и соответственно повторяя эту процедуру поскольку пойдут массовые покупки дешевого доллара то соответственно и цена его начнет расти это закон биржи и как только цена достигнет одного доллара или станет уже невыгодно там из-за доли центов повторять эту процедуру все цена становится э, доллар стейблкоин привязанный к доллару снова стабилизируется то есть вот как работает такой арбитражный механизм то есть все это арбитражеры страшные люди они обеспечивают ликвидность они обеспечивают исключают вот такие отклонения от э, правильной цены теперь следующий момент который вы должны понимать есть ли возможность изъять у вас стейблкоин мы уже говорили, что если вы купили биткоин и храните его в своем личном кабинете, изъять у вас никто его не может чисто технически, чисто физически. Храните в секрете ключи и пароли от вашего, соответственно, кошелька личного, и у вас никто их не отнимет. А вот стейблкоин это уже не является, по сути, вот про который мы говорили, привязанных к фиатным деньгам, не являются по сути децентрализованным, децентрализованным токеном, не являются полностью анонимной покупкой. И большие деньги в них держать не стоит, потому что а в случае чего, есть даже эта функция, она прописана в смарт-контрактах, на основе которых работают эти стейблкоины, они могут быть заморожены в вашем кошельке. Забрать их не могут, но они будут заморожены, ваш адрес, на который был вывод стейблкоина, может быть заморожен, и вы просто ими не сможете воспользоваться. Поэтому это нужно понимать и нужно знать, что да, так может быть. Вот именно поэтому, что децентрализованный стейбл алгоритмически алгоритмические, они хороши тем, что их нельзя заморозить, но плохи не тем, что вот был случай, когда полный крах был целой системы и несколько миллиардов долларов просто у людей вообще исчезло. Они потеряли эти огромные деньги. Поэтому на текущий момент, с моей точки зрения, наличные все-таки деньги выглядят более надежным вложением. Или вот стейблкоины, которые привязаны к фиатным деньгам. Какой самый удобный, сделаем вывод, стейблкоин для работы? Я вам советую вот на текущий момент. Самый выгодный везде принимается USDT стейблкоин. Самый дешевый для переводов, он работает, он в многих, во многих сетях выпущен. И в Солане, по-моему, и сеть НИО поддерживает, и сеть Эфира поддерживает. Но самый дешевый у вас вывод, перевод будет в сети Tron trc 20 сеть trc 20 и вот есть э, кошелек на который который можно использовать в этой сети это tron link э, я использую к примеру браузерную версию chrome есть по моему возможность установки на компьютер мобильного приложения по моему нет код валюты trx и вот э, это самый популярный у из э, до текущий момент это самый удобный и популярный стейблкоин ну возьмите на вооружение и для начала точно используйте его это будет вам более удобно на этом разговор теоретическую подготовку по стейблкоину мы заканчиваем и более и будем их касаться в любом случае когда будем и в следующих уроках и заводить деньги и выводить еще раз мы их коснемся но вы должны понимать вот что вот есть такой зверь такой мостик между реальным миром фиатных денег между реальной экономикой и цифровой экономикой криптовалютным миром. До встречи в следующем уроке.